Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate, анализ рынка на сегодня, 3 ноября 2022 года. Сегодня мы традиционно с вами посмотрим на главную криптовалюту, посмотрим на индексные индикаторные показатели, разберем некоторый фундаментал и также прицелим моего внимания сегодня альткоин Dash. Я говорил, что периодически буду рассматривать этот криптоактив, поскольку к нему есть достаточно большой интерес.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 Рынок по-прежнему находится в зоне страха, индикатор страха и жадности показывает нам отметочку 30. За последние сутки было ликвидировано почти 76 тысяч трейдеров на общую сумму практически 165 миллионов долларов США и потери несут преимущественно лонговые позиции. Давайте посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. Также традиционно за последние сутки у нас доминируют преимущественно шортовые позиции, но доминация незначительная 50,48%. Индекс альтсезона находится по-прежнему в пределе зоны 40, показывает отметку 45 и давайте посмотрим сразу же на доминацию. За последние сутки доминация сильно не изменилась, находимся в боковом движении, обратите внимание, сейчас на поддержке 618 Fibonacci золотого сечения вот здесь находимся и пытаемся потихонечку прирасти, видим, что волна моментума на индикаторе Cypher B находится внизу, нарисовали зеленую точку, зеленый кроссовер и вероятность того, что будем прирастать локально у нас достаточно большая. Если посмотреть глобально на доминацию, то видно, что мы торгуемся вот в этом вот большом вот канале. Обратите внимание. И вот так вот двигаемся периодически, касаясь то верхней, то нижней границы этого канала. Поэтому ожидать, что доминация уйдет в зону 48,92% по уровню локального Фибоначчи, то вполне себе вероятный сценарий. Но в любом случае это произойдет, на мой взгляд, только тогда, когда рынок будет потихонечку отходить от медвежьих настроений. Пока все еще мы формируем. Дно. Индекс доллара США у нас прирастает на дневном таймфрейме, видим несколько дней подряд у нас активный зеленый поток Money Flow вот здесь на индикаторе, он закругляется снизу вверх и расширяется, это означает, что по данному инструменту мы видим хороший прирост и верхняя граница, куда мы двигаемся, находится на отметке 113.68. Здесь локальный уровень FIBA сейчас нас удерживает. Также локальная FIBA 236. Обратите внимание, мы консолидируемся именно на ней на дневном таймфрейме. Волна момента двигается снизу вверх. Я уже говорил в последних обзорах о том, что зеленый поток у нас достаточно активный, чем того, что он закругляется кверху. Доллар... Индекс, я имею в виду, может прирастать. Также у нас трендовый индикатор Trendscore снизу вверх развернулся и пытается выйти из зоны медвежьих настроений. У нас рынок в целом реагирует соответствующим образом. У нас идет снижение по основным бенчмаркам. Вчера они снижались на фоне заявлений Федеральной резервной системой, о том, что выступал Джером Пауэлл, я сегодня уже говорил в коротком обзоре на Trading View, но сейчас хочу обратить на это еще раз внимание. Внешний фон сегодня с утра можно назвать несколько негативным в большей степени. Торги на фондовых биржах накануне после достаточно сдержанной динамики в течение дня завершились падением по всем основным трем индексам от 1,5 до 3,3% и традиционно во главе всех этих падений стоял высокотехнологичный сектор NASDAQ. ФРС по итогам своего заседания ожидаемо повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов до 3,75-4 и дала сигнал в пользу замедления темпов роста в декабре, то есть есть Мнение сейчас со стороны инвесторов о том, что в декабре ставку повысят на 50 базисных пунктов. Тем не менее, глава Федеральной резервной системы Пауэлл расстроил рынки, сообщив о том, что ожидаемый ранее пик ставки в 4,6% вероятнее всего будет выше с учетом опубликованных недавно макроэкономических данных. Это означает, что инвесторам стоит готовиться к длительному периоду ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора и не настраиваться на какую-либо там паузу повышений ставок. Что касается того, что происходит сейчас на рынках, то первичное число заявок по безработице у нас высокое. Рынки, соответственно, реагируют в обратную сторону стандартно. И также мы ожидаем завтра уровень по безработице в 15-30, Эта статистика уже выйдет. В любом случае сейчас ожидаются выходные, поэтому волатильность будет, я думаю, что достаточно низкая. Рынок будет гулять в небольшом диапазоне, отыграв негатив сейчас, либо планомерно понижаться, ожидая также худшие данные по инфляции. Также хотел обратить ваше внимание на один из индикаторов фундаментальных. Это MVRV Z-Score. Этот фундаментальный индикатор фактически делится отношение рыночной капитализации к реализованной капитализации и достаточно четко показывает на своем графике пики и дно рынка у него здесь подчеркнуты две зоны красная зона это естественно пик рынка ну и зеленая зона это дно рынка и наилучший период для покупки биткоина и обращаю ваше внимание что сейчас индикатор очень четко говорит нам о том где мы находимся я думаю что это объективно видно всем мы находимся в зоне покупок еще раз хочу подтвердить свое мнение о том что сейчас наилучший период для начала накопления но в любом случае дисклеймер не финансовый совет Любое накопление должно происходить по стратегии и money management обязательно должен быть соблюден поскольку если вы будете забегать или залетать в какой-то актив на всю котлету рынок вас может очень жестоко за это наказать но в любом случае я не первый раз об этом говорил и продолжаю говорить с точки зрения накопления я рассматриваю исключительно биткоин, так как за ним не стоят материнские структуры и он фактически не зависит от человеческого фактора что касается альткоинов это конечно дело каждого но в любом случае за альткоинами стоят материнские структуры структуры, их бизнес достаточно трудно оценить или порой даже невозможно. Нет стабильной отчетности, как в компаниях на фондовом рынке, также у большинства альткоинов достаточно трудно получить данные с ончейн, имеется в виду внутрисетевой активности и, соответственно, альткоин нужно оценивать исключительно как стартап для того, чтобы входить туда на достаточно серьезный инвестиционный период, имеется в виду как среднесрочной, так и в долгосрочной динамике. Что касается ходла, на мой взгляд, ходу речь идет о долгосрочных инвестициях, и биткоин является в этом случае самым приоритетным активом, на мой взгляд, даже основным активом, который присутствует на нашем альтернативном финансовом криптовалютном рынке. Но при всем при этом хочу обратить еще раз внимание, в особенности для тех, кто впервые на канале, на ценовую модель биткоина. Я неоднократно показываю эти индикаторы. Здесь речь идет об основных индикаторах, на которые стоит обратить внимание. Это индикатор CVDD от Villevu и индикатор балансовой цены и индикатор цены дельта от Дэвида Пьюэлла. Оба этих аналитика достаточно известные в криптовалютном мире и эти индикаторы достаточно четко показывают ту зону от которой биткоин, как правило отталкивается обратите внимание за все предшествующие периоды когда были просадки вот здесь вот здесь если посмотреть по датам то это соответственно 12 год это у нас с вами 15 год это в й год это Локально падение корона дамп и сейчас медвежий цикл. И обратите внимание, мы всегда касались этих индикаторных волн, прежде чем оттолкнуться и перейти к бычьей динамике. То есть, если мы посмотрим внимательно на график, то мы с вами увидим, что CVDD является последней зоной поддержки во всех медвежьих циклах но в любом случае также стоит обратить внимание и на цену дельта она тоже выступает поддержкой в большинстве случаев обратите внимание здесь эти индикаторы даже в некоторых местах пересекаются если цена дельта не удерживает движение цены то CVDD остается в поддержке то же самое можно сказать как индикатор. Это реализованная цена, оранжевая кривая. И голубая кривая у нас балансовой стоимости. Обратите внимание, балансовая стоимость тоже выступает поддержкой. И сейчас она, между прочим, соприкасается с зоной CVDD, а дельта цена находится ниже уровня CVDD. Такое уже было вот здесь, но происходило после того, как цена касалась этих линий. Обычно, как правило, CVDD находится ниже в медвежьих циклах. Но сейчас мы можем ожидать цену где-то примерно здесь. Если мы посмотрим на то, что подписывает нам сейчас индикатор, то мы видим 16 тысяч, 15 тысяч и 13 тысяч. От 13 до 16 это как раз таки та зона, где было бы рационально получить максимальную поддержку со стороны быков и перейти в бычьей динамики. Ну и переходя к графику биткоина, мы с вами вчера уже это обсуждали. Волна моментума находится наверху на дневном таймфрейме и продолжает толкаться сверху вниз. Подрисовали красный кроссовер на индикаторе Market Cypher B, красная точка мы видим на этой волне. И находимся в перегретости по трендовому индикатору Chandel Trends Score. Мы находимся в бычьей зоне и, возможно, в ближайшее время будем разворачиваться, прежде чем попытаемся снова порасти. Но также обращаю ваше внимание, что пока о росте говорить достаточно рано, поскольку 6-часовой таймфрейм не закончил формирование внутри красной зоны трендового индикатора. Когда он здесь формируется активный пытается быть прирост по волне денежного потока по манифлоу. Если это произойдет, я все-таки ожидаю, что попытка отскоков в зону 21 может быть еще раз. В любом случае зона 21 является ключевой. Она является ключевой и по ончейн индикаторам. Аналитика об этом сейчас публикуется в телеграм-канале. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны от ресурса Glass Note. Эта аналитическая информация поступает постоянно, еженедельно в моем телеграм-канале. И там речь идет о том, что в ончейне сейчас 21 является ключевым уровнем реализованной стоимости через которую нам необходимо пройти для того чтобы вернуться хотя бы к намеку Бычьей динамики. Что касается локальных трейдов, мы можем с вами посмотреть, что 2 часа пока находится в неопределенности. Подрисовали доджи. На интродей стратегиях верхняя точка у нас диапазонной торговли является пивот. Индикатор Market Cipher SR нам ее подрисовывает 20 459 20 460, и нижняя граница пивот находится на отметке 20 2039. Вот в этой зоне мы сейчас колеблемся. Поддержкой выступает нулевая ФИБА локальная, но сейчас концентрируемся вокруг. 382 нижний. И обратите внимание, что если мы сейчас не прорываемся вверх от нее на двух часах, то мы увидим нижнюю границу пивот еще раз. И здесь же фибо. обратите внимание на отметке 2016. 20 тысяч сейчас выступает локальной поддержкой. При провале увидим нижний лой, индикатор нам его подсвечивает. На отметке 19.800 здесь начнется зона предыдущего all-time high. Та самая 19.600, 19.400 или многие говорят просто тысяч. Но обращаю ваше внимание, что поскольку манифлоу все еще красный на двух часах и активно развивается, то здесь также стоит обратить внимание, что волны моментума потихонечку сокращаются. И у нас, возможно, будет попытка все-таки отрисовать... После завершения вот этого якоря, все-таки триггер и попытаться вырваться. По крайней мере, цена средним взвешенным объемом, это желтая волна вивап, двигается снизу вверх. Минус 10 40 было значение, сейчас значение минус 1.40. 57. Ну и если совсем локально, часовик нам скорее намекает на лонги, и то же самое, я думаю, будет на 15 минутках. Нет, 15 минутка ушла на коррекцию. В общем, в целом сейчас основные часы, по которым можно заходить, я имею в виду в интродей, либо в короткие скальпы, они двигаются разнонаправленно, это создает сложность для поиска Трейдов. В любом случае, завтра пятница, и я бы посмотрел, как мы будем открываться, по крайней мере, после трех часов ночи по московскому времени, для того, чтобы понимать, какая будет динамика на пятницу. Обращаю ваше внимание, уже не первый раз об этом говорю, скажу еще раз, в основном для тех, кто впервые на канале, хочу отметить немаловажный фактор, это то, что Dash все-таки удержал ту зону, о которой мы многократно говорили в своих обзорах. Посмотрите, мы говорили о том, что вот эта зона лоя для Dash является принципиальной, и нам самое важное, ее удержать и Дэш даже проливаясь практически в два раза от цены сейчас с квизом вниз по данным биржи Полонекс, я сейчас покажу этот момент, мы в любом случае удержали эту зону. И для нас по-прежнему остается самым важным ее удержать. Потому что если мы ее не удержим, мы увидим Dash гораздо ниже. Если посмотреть по трендовым направляющим, пунктирным трендовым направляющим, то Dash я бы ожидал где-то внизу сейчас уже в зоне 25-20. У нас был резкий сквиз, обратите внимание, вот здесь. Возможно, это связано с каким-то новостным фоном. Не отслеживаю фундаментал по данному активу. Это было 30 сентября, мы резко упали палочкой вниз, после чего быстро откупились и удержались в этой зоне, здесь она у меня подсвечена каналом белым направляющей, и продолжаем в этой зоне двигаться, обратите внимание, как хорошо мы ее удерживаем, и для нас это самое важное, здесь же на этой зоне FIBA 382, и все FIBA смотрят стрелками вверх, то есть Отскоки от этих зон означают попытку прироста. Если мы посмотрим на дневной таймфрейм, также волна моментума наверху. RSI при этом все еще в зоне покупок, но также обращаю внимание, что классический RSI уже достаточно серьезно перегрет. Красная волна money flow начинает отрисовываться, видно по индикатору. Вот потихонечку красный засвет происходит. Мы все еще в бычьей динамике по индикатору trendscore, поэтому можем еще здесь находиться какое-то время и даже порасти. Но в целом пока еще коррекция на дневке Скорее всего будет продолжаться При том, что у нас есть неопределенность Мы видим на индикаторе В свечном High Connection нарисовалась Прям классическая свеча доджи давайте посмотрим младшие часы 6 часов также нам говорит о том что есть неопределенность видим завершилось локальное движение нисходящее попытались порасти уперлись в направляющую от нее сейчас начали двигаться вниз но при всем при этом это происходит на фоне движения волны вивап цены средний объемом 1655 максимальное значение 1306 сейчас но мы находимся в шортовой зоне если сейчас индикатор завернется и движение в шортовой зоне не продолжится мы опустимся и можем пощупать отметку 40 76 но ну, ближайшее будет конечно вот эта локальная фиба 4161 если же этого не произойдет то мы с большей долей вероятности попытаемся порасти потому что волна двигается снизу вверх локально на 6 часах краткосрочная динамика обращаю ваше внимание потому что многие слушают а потом говорят вот вы должны были преодолеть какой-то уровень, вы об этом говорили. Во-первых, я никогда не говорю, куда дотянется или куда никогда не дойдет актив. Я лишь отмечаю зоны, где он может быть и куда с наибольшей степенью вероятностью мы отправимся. И локально на двух часах мы сейчас видно, что двигаемся вниз, перегрелись, волна моментума также смотрит сверху вниз. Кроссовер тоже направляет нас в нисходящую динамику, чуть-чуть остываем, вообще в целом рынок немножко остывает, но куда двигаемся объективно видно. Часовик нам рисует такую же динамику, только немножко тоже с остывшим видом. Почему? Потому что волна моментума двигается сверху вниз. Обратите внимание, а VWAP желтая волна находится внутри красного манифлоу. То есть она внизу идет на одном уровне и скорее всего будет повышаться. То есть нам VWAP не дает резко свалиться, поэтому мы рисуем какие-то непонятные свечи маленькие вот. И вот эту свечку с разнонаправленным движением по фитилям мы видим, что сейчас часовик нам определенного ничего не показывает поэтому я бы сейчас не финансовый совет конечно же дисклеймер воздержался даже от коротких трейдов но тем более такими активами я торгую на короткой динамике сегодня был трейд достаточно сложный короткий на большое плечо залетел и вылетел из этой торговли посмотрите, очень быстро потому что есть разнонаправленная динамика и достаточно опасно находиться в любом трейде, по крайней мере сегодня. На этом, наверное, все всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца всем хороших выходных завтрашнего дня у нас в праздничные дни всех с наступающими праздничными мероприятиями ну а если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки и обязательно поддержать канал комментарий. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.